Всем привет! Интернет-магазин Спортнит представляет вашему вниманию турник брусья Press универсальный тренажер 3 в 1. Максимальный вес пользователя до 150 кг. Материал каркаса сталь выполненная по ГОСТу 8639-82. Данный турник выполнен в двух вариантах крепления к стене, на крюках и на раме. Также есть два цветовых решения, белый и антиксеребро. Ссылки на все четыре товара под видео. Турник позволяет выполнять подтягивание четырьмя хватами, широкий, узкий, обратный и параллельный. Также на турнике можно выполнять вис и упражнения на нижний пресс, поднятие ног в висе. К турнику также можно прикрепить различные спандеры, боксерскую грушу, канат, кольца, лестницу и так далее. Опираясь на мягкие подлокотники и спинку, вы сможете тренировать пресс, поднятие ног. Для новичков ноги согнуты в коленях. Для спортсменов с опытом, с прямыми ногами. Если у вас остались вопросы, по данным турникам вы можете позвонить нашим менеджерам. Они ответят на все ваши вопросы. Актуальные акции и скидки по турникам смотрите под видео. Также подписывайтесь на наш канал. Здесь будут все актуальные акции и предложения.